Всем привет, это Garmin 910, купил я их на ebay, восстановленные, после первой же тренировки плавания в воде, туда попала вода внутрь. Когда прибежал домой, у них начала залипать клавиша вверх-вниз. Он стал прыгать с меню на меню. Выключился не с первого раза. Я его выключил затем, положил на окно. На селикагель. За сутки. Трава. О, вода практически не, не высохла. Если вот так нажимать на экран. Экраном вниз. Вода понемногу выходит. Вот, видно. Капелька воды. Вот, вода куда-то ушла внутрь, под экран только что. Вот так. Сейчас буду писать продавцу, что он на этом мне скажет. Всем спасибо. Пока.